Делительные диски тип 5053DP являются дополнительным специальным приспособлением и предназначены для использования со столами поворотными. Четыре размерности дисков соответствуют четырем диапазонам размерности столов. Комплект состоит из двух дисков А и Б, болтов крепления, плунжера, сектора и пружинной шайбы. Каждый диск имеет две лицевые стороны с различными комбинациями отверстий. В комплекте со столом диаметром 100 мм такой диск только один, и он односторонний. Количество частей деления и применяемость дисков указаны в таблице паспорта. Как это работает, посмотрим при использовании на столе с передаточным отношением 1 к 90 Большая цифра означает, что стол сделает один полный оборот на 360 градусов за 90 оборотов вращения рукоятки. А одно вращение рукоятки повернет стол на 4 градуса. К примеру, чтобы разделить окружность на 17 частей, нужно найти количество N вращений рукоятки. Известно, что прохождение окружности в 360 градусов это 90 полных вращений рукоятки. Вот эти 90 вращений и нужно поделить на 17 частей. Выбирается диск с количеством отверстий, кратным 17. Имеется такой с 34 отверстиями. Количество отверстий нанесено на самих дисках. Под это количество отверстий преобразуется дробь. Теперь нужно установить комплект для деления на стол. Рукоятка снимается, на ее место устанавливается делительный диск и прикручивается четырьмя винтами из комплекта. Сектор одевается на эксцентриковую муфту и фиксируется пружинной шайбой. Плечок кривошипа одевается на конец вала червячной передачи и закрепляется гайкой. Результат вычислений говорит, для того чтобы повернуть стол на одну семнадцатую часть нужно произвести 5 полных вращений рукояткой и переставить плунжер на 10 отверстий в диске с 34 отверстиями по окружности. Отстраивается положение плунжера на нужную окружность с отверстиями. Ограничители сектора разводятся так, чтобы между ними было 10 частей и точно 11 отверстий на круге с 34 отверстиями. Стопорный винт фиксации сектора затягивается. Для вращения плунжера нужно освободить его из зацепления, потянув на себя и немного повернуть. Затем вращать по часовой стрелке 5 полных оборотов. И на 10 34 от полного оборота находящихся между ограничителями сектора. Все. Первое деление из 17 выполнено. Затем сектор поворачивается по часовой стрелке так, чтобы первый ограничитель сектора оказался рядом с плунжером. Для каждого следующего деления процедура повторяется. Для стола с этим передаточным отношением в пределении на 90 частей просто вращается плечо кривошипа на полный оборот, используя одно и то же отверстие на любом из двух дисков.